Как же ночь это просто длина, но хотя бы она без обмана, Луна все освещала вокруг, Свет свой луны от сердца тарело, Так она в ночь справляла досуг. Освещая и радостно было, Будь-то звезды упали в траву, Они с неба в траве отражали. Я на звезды смотрел на луну, В травах звезды сверкая упали. Ночка лунная, звездах была, и светла, азарея просторы, а любовь все ждала, не спала, Мне по звездная бросила взоры. Ночь лунная в звездах была. И светла, озаряя а просторы. А любовь все ждала и не спала, Мне позвездная поросила бросила взоры. Ненасытные взгляды там, мол, В лунном свете им так веселее. Цвет луны ярким был, Будь здоров, взгляды были намного смелее, Не хотела луна уходить. Но пора, сыночка, ей расставаться, Незаметно ушла, так и быть. Лишь забыла со мной попрощаться, Ночка лунная в звездах была, И светла, озаряя а заряя просторы, Моя любовь все втала, не спала, Непо звездное взоры. Ночка лунная в звездах была, И светла, Озаряя просторы, а любовь все дала не спала. Мне подзорская просила зоры. No. <laughs>